К кому квартиру в Хосте? В окружении леса. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира в хосте с ремонтом, практически в окружении леса. Слышите, поют птички. Находимся мы сейчас на территории санатория Прогресс, и, кстати, вы сможете пользоваться этой территорией, если купите данную квартиру. Пойдемте, покажу дорогу. Дим, ты посчитал, сколько ступенек? Но ходить, гулять на территории санатория Прогресс, это не обязательное условие, поэтому. Считать, ступеньки будете вы, если будете ходить сюда взять. Кстати, помимо леса, и смотри прогресс, где вы можете проходить всякие процедурки. А вся инфраструктура в непосредственно близ, близости. Близости, близости. Автобусная остановка, там, магазин Пятерочка. До моря где-то 15 пешком пешком. школы, детского садика. Ну, раз уж мы по инфраструктуру, тоже где-то минут 15, который находится в самом центре хосты. Тайный ход покажешь. Тайную комнату. Пойдем. Тайный ход. Тайный. Дмитрий Волков и тайный ход. Пойдемте со мной. Ход конем. Внимание. Несмотря на то, что здесь колючей проволокой висит табличка, у нас есть пульт. У вас будет пульт. Вы будете открывать, проходить и гулять на территории санатория «Прогресс», ну. если того захотите. Смотрите, какой классный дом. Самое интересное здесь, то, что он утопает в зелени. Вот это все... тут. Прям в ближайшее время разрушился, и он весь-весь обтянут плющем. это просто про ну, а атмосферу вот эту чудесную. А мы практически уже пришли, будем смотреть квартиру ну, в том доме. Ань, сразу говорю, рвать эти розочки нельзя. Я тебе цветы куплю. Прикольно, скажите. Но это же вам многого стоит. Вот так выглядит, кстати, сам дом. Вот он. Вот так выглядит. И вот такая интересная. Придомовая территория. Строил один застройщик. Это у нас жилой комплекс Кипарис. Для тех, кто занимается недвижимостью. Я про риэлторов. Ставьте, ставьте лайк. Кто не знал, хоста жилой комплекс Кипарис. Это второй дом этого же застройщика. И вот он, третий дом. Квартиру будем смотреть именно здесь. Тоже такая классная придомовая территория. Там еще есть детская площадочка. Ань, ну как называются эти растения? Агава. Агава, агава. Все из Это я не знаю. Вот, вот она. Агава, да. Кстати, в квартире имеется парковочное место. Вот вы заезжаете через швагбаум и паркуетесь. У квартиры имеется свой отдельный вход. Котя, привет. Не знаю, как вам, друзья. А для меня здесь прям какая-то такая чудесная, ну, клевая атмосфера. В квартире имеется парковочное место, то есть вот вы шлагбаум открыли, заехали, свой отдельный вход, зашли в квартиру и попали ну, как бы сразу в кухню. Попали сразу в кухню. Здесь плиточка. Отопление газовое, но плита электрическая. Далее зал. Пань. Что ты, что ты? <смех> Понятно, что ты не хозяйка. Я, я не продавец, я хотела сказать. <смех> ты не продавец, да? <смех> <смех> вот это зал. В общем, однокомнатная квартира. Ну мне нравится атмосфера, скажи. Вот как-то так, прям уютно. Потому что я здесь. Сюда. Да, уютно. <смех> смотрите дальше, вот это вообще такого вы не видели. Отсюда начинается санузел, смотрите, оп. Видите? <смех> Шкаф. Тоже батарея. Тут, кстати, теплый пол. Да, друзья, это санузел. Я не говорил. Вот часть санузла. Тут стиральная машинка, водонагреватель, душевая кабина. Вот такое чудо. И общая площадь получается 42 метра со своим парковочным местом. Стоимость... Нас а подарок судьбы. Не помню, сказал или нет, площадь квартиры 42 метра, стоимость 12 миллионов. Звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. Ну а с вами был Дмитрий, Анна, канал Walk Стрит. До новых видео. Пока!